Друзья, всем привет! Значит, убрали мы кнопку, зарезали. И сейчас подивимся, как сало, какое мясо. И понарезаем и покажу новинка. У нас появился опять новый нож. Покажу все ножи и покажу еще, что у нас есть в продаже. Богатёк заинтересует. Дивимся внимательно. Вам будет интересно. Значит, дивимся, что у нас. Новенько, Новенького у нас появился продажи из всех тюленей. Мы собрали, ну, внутренний жир брали, но, как бы, не из всех. Брали там часть, а в основном внутренний жир оставался из всех тюленей. И также обрезки. Вика их перетапливает усы и фасует вот такие вот ведерка пив и у -литровый. Вот, допустим, литровая ведерко с малой. Она сама пережаривает, заливает, наливает, ну и вот так. Будем продавать смалец, тоже есть. И пив і и литр. Ну, кому надо, обращайтесь по смальцу. Ой, запах, это просто. Я помню, мы в детстве, ну, в детстве у нас не особо с едой было. Ну, смалец і. ну, не такой был вкусный, как вот этот. Так что, кому надо смолить настоящий, из хороших э, тюленчиков, звоним, заказываем, отправка новой почтой. Вы не пожалеете. Также сегодня мы получили новые ножи, а именно, кто полный желтые ножи у нас были. Что-то пролипло. Вот желтый нож. У нас теперь опять есть. Небогато, но есть. Неизвестно, будут ли они еще. Но есть тех, кто не знал. В основном, все, кто берет у нас постоянно, на постоянной основе, те все знают и предупреждены. Это те, кто не знает. Есть у нас также есть э, разные. Я не буду уже все перечислять, покажи. Разные есть. Маленькие, картошка, кухня, мясо, разделка, розжиловка, охота, рыбалка. Разные. То есть все разные есть. Кому надо, обращайтесь. Я долго не показывал, потому что смысла немало показывать. И так все знают. Или каждый друг другу. Той взял, сказал соседу, той тому, той тому и а вот так. И дают номера, звонят кому надо заказывать. Это, думаю покажу, потому что появилась новинка. Ножи бразильские оригинал. Так, начинаем. За смалость тоже я сказал, за все рассказал. Мы уже так разобралы все более-менее. Единственное, что надо сейчас полов нарезать. Нарезаем и потом я пойду управляться, ну, переоденусь, я пойду управляться, а Вика будет заниматься тут своим фасовкой, всем кому там что, разделять, распределять, потому что там еще долго песня, так, и того, ну, еще свеженькое все, живенькое, ну, Значит, вот я обрезаю и украсивлюю. Вот это же такие обрезки, пережарюсь. Да, ну, все подряд обрезки. Ну, то и, и брали обрезки. Ну, знаете, все равно их много, и поэтому здоровая часть оставалась. Так. так начинаем помельче да? Mm -hmm. ось воно живое понятно что еще воно так для нарезки поганенько ну по нарезаем те что есть Ну, конечно, желтый нож. Я думаю, вы по старых роликах бачили, что желтый нож – это нечто. Начинаем. Вот так вот раз. Тряпочка сразу два. Опа. Чего мы так вкладываем? Ну так удобно нам. Ну, бывает мы ревно кладем поперек кусочки, Ну в основном так. Не знаю чего, потому что так еще э, викинг папа, ну, мій тестюха. Как рязали они с тещей, и вот они так складывали, я помню, я им помогал, то грузить, то там возил. Я же с тещей на базар ездил продавал, помню, они уберут там свинку, и я с тещей ездил продавал, и не раз, довольно таки часто. Тещей то уже немае, царство небесное, ну, ездил я с ней, и то помогал різникам, там дядь Паша раньше постоянно рязал, и в викендуму папі. и я помогал постоянно дядь Паше, дивился, ну я думал нереально, что я сам кого-нибудь зарезал, ну а потом Андрей уже появился, после дядь Паше, ну я вот так потихеньку-потихеньку дивился, і и начал пробовать сам, короче вот так, вот, это один пичере бычок Номер телефона по смальцу, по ножам, по всем другому оставлю под видео. Кому надо, обращайтесь. Так, так, так, так, так, так, так, так. То же самое. Обрезок. Опа, и сюда. Смалось бомбезно. Я мазал на хлеб. У нас дома начата банка. Отличный. Ну, я не то, что даю 100%. Я гарантирую, вам понравится. Ви, если возьмете в мене банк посмальца, потом скажете, остави еще пару банок мне. Потому что все, оно, ну, если можно было просто... Допустим, то внутренний жир заморозит и хай лежит непонятно сколько. Ну, Вика решила перетапливать и говорит: Попролагай, может, кому из людей надо, то пожалуйста. Я говорю: Та, Ну, конечно, предложу, может, кто и возьмёт. Ну, кто не хочет жарить на аллию, хочет картошку на смальце, или зажарку там на суп, на борщ, на смальце. Вот так. Вот так. Вот так. Вообще, видишь, какая другая не такая. Она как-то всегда разная у Нема одинакового. всегда. В одной так, в другой так, в третьей так, свинька. Вот так вот раз. И сюда так. Опа. Все, ось картина, сальная картина, вот такая. Бачите, как потихоньку, потихоньку, и все у нас получится. Упал ножик, кто-то спешит. Дальше нарезаем. У меня сегодня еще такой конфуз. Получился, я убирал этот и пробив шкурку, и все, хорошо втапливал и все равно пузырек надуло, прям такий здоровый пузырь надуло, вот бува, бува, что пару раз надо да, я наверх сюда пока ложу, дай потом бува, что пару раз надо пробивать дырочки на, на туши бо отслойте. Ну, это я не буду, это таке у нас, ось, бачите, ось, гулька на, одна вздулася, не пробита, пробивала, и хорошо пробивала, и все равно надуло шарик. Бывает такое. И, это нас берут вот такие вот, именно с мясом хорошие, с печеревкой запекают. Запекают или коптят. Ну а потом видео скидывают, показывают, как хорошо, конечно, очень хорошо. Ну а так же ж ось, галяшки у нас тут лежать. Ось окост один, це вже без костей, окост другий, тоже без костей. Сейчас его по сортируем, кому сколько надо. Лопатка. В окостах, скільки век ты вважала? 13500. 13500 у Лопатка. самой мякоти. Лопатка, сама мякоть. Это 5, а то 5 ,5. 5 та 5 ,5, так больше, 5,5. Это 5,5, что-то так получилось. А шийки? 4,204 4,204 2,5. Это все без костей. Отбивни по 5,5. Отбивни по 5,5, да? Ну, таке непогана кнопка в Вики. Непогана. Довольно таки непогана. Так. Ну, сало не скажет, что со спины бомбезны, Потом, потому что, ну, не дуже товсте. и свинка не маленькая а все равно як как би бы, вот так ну, что бачите якась трошки як не то что странно но и не маленькая, а сала практически нема. Мясо, да, мясо, выход хороший, а сала нема. Вот вам что такое трехпородный гибрид. Кнопа, это трехпородный гибрид. на барашки, по-моему, была она. Если они, чтобы чимашки, барашки. ну короче. Вот так. Сейчас мы ее поскладаем все куда надо. Это я так покажу, пока ролик снимем, а потом уже буду дивиться. А, уже Вика потом посортирую, куда что там надо, кто там что заказывал, кто там, кто там и что там. Я пока основная нарезка, а потом уже... Кто -то скажет, а что ты так э, мелко нарезаешь, ну, такими квадратиками. Нарезаем, потому что богато отправок, ну, посылок, и так удобнее фасовать там, если надо, подсолить, так удобнее набагато, да? Mm -hmm. Так, что-то у нас, окост. Так, тарак. Давай, так. Раз. Два. Два. Ой, мама, люблю грица, на клоннику вырабатывается, говорит, это шапка. Годовится, люблю грица, молодца. Ой, мама, люблю грица. Так. Это Вика разберется. Куда тут, что тут. Это тоже. Получается, сюда сала вообще не Оце А это белое сало, ну, то есть не під черевок, а это из кнопки. Вообще не много. Я кажу, что мяса получилось много. Ну и такие галяшки, конечно, солидные. Ось задняя, такая солиднячая. А, что я говорю, то передняя, ось задняя. Перепутал. Короче, друзья, вот так. Нарезали, показав за ножи, кому надо, заказывайте. И... Звоните или пишите на Viber. Хочу заказать, мы вам отправим фотографию с вот такой батареей ножов. Там есть цены, номеры. И вы говорите, мне третий, пятый, второй, там, только сьомий. И заказал вам, отправил новую почти. Ничего тут такого схожего нема. Ну, это я кажу для новичков. Кто свои те уже и так знаете. Так что так, друзья. Ну, всем спасибо за внимание. И всем пока.